видели несколько знаковых событий, которые влияли именно на разные активы. Ну, в первую очередь, это биткоин достиг отметки в 50 тысяч. И более подробно мы это обсудили на подкасте «Два трейдера», который выходит по вторникам. Ссылочка есть в описании, но если сказать в двух словах, то есть ряд компаний, да, банков, которые заходят уже непосредственно в данную криптовалюту для того, чтобы предлагать данный сервис для своих клиентов. То есть, ну, конечно же, это Тесла, который заявил о том, что планирует добавить расчеты в биткоинах именно на покупку своих автомобилей. Поэтому Илон Маз зашел на полтора миллиарда в биткоин. Также Mastercard об этом заявила и Bank of New York. Ну вот более подробно данную ситуацию я рекомендую послушать как раз на подкасте. Также, что еще происходит на рынке, сейчас в США аномальная холодная погода, что, собственно, влияет на добычу как газа и нефти, и это тоже подстегнуло, скажем так, цены на газ, потому что добывать его становится труднее, да, при морозе трубы замерзают, ну и, собственно, запасы, они снижаются, то есть производят меньше, и даже на одном из хабов США цены подскочили на 24 тысячи процентов, то есть, с 4 долларов до 999, конечно, это не на всех да, инструментах, это именно один хаб, на котором эта ситуация произошла, но в целом также мы видим, что в 48 штатах США добыча она снижается из-за аномально холодной погоды, и также цены на газ они из-за этого продолжают расти, ну и конечно нефть тоже от этого перепадает, потому что потребление будет возрастать, а так как объемы были снижены добычи, то собственно этого может не хватать и может быть наступит дефицит, но, безусловно, это влияет позитивно именно на рост самого актива. А если мы посмотрим на а именно на сам газ, то, конечно, мы не видим здесь, ну, вот натуральный газ, а, здесь не видим мы там каких-то локальных максимумов, пока мы еще не доросли до максимума, которые были в октябре 2014 года, но тем не менее тренд в этом году сохраняется восходящий, поэтому здесь а, этот момент тоже для себя нужно учитывать. Конечно, это такой аномальный всплеск, который был только в одном месте, но в целом а, многие инструменты также подрастают в районе 7-8%, то есть которые мы видели на эту Неделю. А, в целом по рынкам а также важно сказать то, что Доллар обновил свой локальный, локальный максимум. Вчера S&P, NASDAQ тоже подрастали, но закрыли уже сессию в такой а, в смешанных, а, смешанной зоне. И а, фактически сильных рывков вчера мы не а, увидели. NASDAQ падал из Apple. Да, Apple вчера меня снижался. Но и, в принципе по ряду компаний тоже мы видели коррекцию. А, что еще интересно, подрастают американские Treasuries. Десятилетний Treasuries даже сели до уровня 1,3%. Хотя еще недавно они были в районе 0,5%, 0,6%, но э, тренд на э... Рост как раз облигаций здесь тоже сохраняется. Но тут тоже важно понимать, то, что доходность все равно по рисковым активам сейчас выше, даже если брать дивидендную доходность. Поэтому пока банки не делают на этом сильный акцент, поэтому пока фондовый рынок все еще остается привлекательным. Тем более, если посмотреть на индекс ВИКС, да, то есть индекс страха так называемый, то сейчас он торгуется в районе 20. И это говорит тоже о ситуации риск-он, когда в акции, могут начать дополнительно заходить и фонды, и алгоритмы, поэтому здесь пока этот момент тоже выглядит довольно-таки позитивно да, с этой точки зрения. Поэтому здесь пока ждем стимулов, да, собственно, чтобы дальше продолжать расти, но мы уже видим, что сейчас рынки вновь начинают корректироваться, американский доллар начинает вновь укрепляться и мы видим коррекцию по ключевым индексам. Теперь давайте перейдем уже непосредственно к инструментам и обсудим с текущих уровней, да, что сейчас происходит. По евро евро я для себя предполагал ну точнее не исключал возможность еще одного волны нисходящего движения об этом я тоже говорил в наших видео поэтому но ну, здесь я в сделку в эту не входил потому что у меня были другие инструменты которые были взяты именно контр-трендово но тем не менее, сейчас мы видим, что уже движение нисходящее продолжается, евро снижается, и, соответственно, на текущий момент мы, я для себя предполагаю движение в область 1.19.50, и из этой области я для себя буду рассматривать как раз покупки. С точки зрения часового таймфрейма, здесь, опять же, сегодня мы уже смогли закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера, поэтому с точки зрения часового таймфрейма, опять же, мы здесь видим начало нисходящего движения. Да, здесь был вчера перехай. И сегодня уже движение нисходящего вновь продолжается. Поэтому здесь коррекция по евро уже более вероятно. А по британской валюте также мы видели локальный хай, то есть мы видим, что инструмент перекуплен, ну по крайней мере это мы видели вчера, поэтому вероятность коррекции здесь тоже возрастает. И с большей вероятностью сегодня мы сможем закрепиться ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера, во вторник, и это также даст начало еще одной коррекционной волны по данному инструменту. А по паре американский доллар, канадский доллар, Доллар. отбиваемся от области поддержки, тоже я говорил, что мы можем вновь прийти к этому целевому уровню. Здесь также пробовал как раз заходить на продажи, и также пробовал открывать покупки, но в целом вот этот уровень 1.2590, он как раз здесь выступает таким областью поддержки, поэтому сейчас мы здесь видим, что коррекция, ну точнее восходящее движение у нас началось, оно может продлиться до отметки 1.28.82, с этих уровней можем развернуться дальше вниз, вот там я буду искать уже непосредственно продажи. Покупки здесь пока не реализовались, я пробовал заходить на прошлой неделе, но здесь было обновление локальных минимумов, и вот из-за этого движения, собственно, у меня сработал стоп-лосс, что стоп-лосс оставил за минимум 11 февраля и сейчас я нахожусь вне данного движения но в целом сценарий реализуется но ну, чуть по после достижения отметки 1.26 а по паре американский доллар японская иен вот здесь этот инструмент тоже для меня сейчас выглядит привлекательно с точки зрения поиска как раз продаж да, на текущий момент с текущих уровней то есть мы сейчас пытаемся закрепиться выше области максимальных значений которые мы видели в ноябре и фактически сейчас цена торгуется в области максимальные значения октября с текущих уровней вполне вероятно мы можем видеть как раз если уж не полноценное движение в область 102, то есть область минимальных значений, которые мы видим в январе, то по крайней мере коррекцию. И мы видим, что инструмент тоже находится в зоне перекупленности, поэтому вполне вероятно, что завтра здесь может сформироваться сделка, если сегодня не будет какого-то рывка вверх, например, то вот этот инструмент я тоже для себя рассматриваю для входа на продажу уже полноценно. То есть вот здесь доллар иену для меня сейчас кажется наиболее привлекательным именно для поиска сделок, поэтому за ней продолжаю пристально следить. А по австралийцу Вернулись мы к локальным максимумам, обновили мы максимальное значение, здесь я тоже для себя ожидал коррекцию, поэтому пробовал тоже небольшим объемом брать и в шорт да, данную позицию, но она закрылась тоже по стоп-лоссу, фактически часть прибыли, которая заработал как раз на лонге недели ранее, она ушла как раз на покрытие убытков данной позиции, здесь все остается в рамках риск-менеджмента, поэтому здесь я для себя больше ожидаю еще ну, продолжения данного нисходящего движения, заходить в шорт сейчас я не буду, а вот если мы опустимся до 75-63 или даже чуть ниже, то оттуда я уже буду рассматривать непосредственно покупки. Сегодня мы тоже видим, что австралийцы торгуется ниже минимальной значения вторника, поэтому пока, с точки зрения часового таймфрейма, я для себя вижу как раз начало вот данного коррекционного движения, но торговать в нем я не буду. А Новозеландец здесь тоже идет без меня, в целом сценарий тоже реализуется, но вот был вот этот выброс, который мы видели по всем инструментам, то есть опять же, я для себя всегда придерживаюсь жесткого стоп-лосса, для меня это важно и в данном случае по Новозеландцу здесь это тоже было, стоп-лосс работал, но я его уже чуть ближе к точке входа, здесь буквально процента был риск на эту позицию, так как заходил я контртрендово, поэтому риск здесь брал меньше. Но ну, и сценарий сейчас реализуется нисходящий, нисходящее движение продолжается. А покупки здесь я для себя тоже буду рассматривать как ключевой сценарий из области 70-63. Собственно жду здесь завершения данной коррекции, буду уже заходить непосредственно на, на покупку а золото. золото тоже выглядит довольно-таки интересно, мы подошли к области поддержки на уровне 1780-1760, из которой я бы тоже покупки спекулятивно рассмотрел, пока сильный уровень, область минимальной значения ноября 2020 года, собственно здесь пока золото и торгуется, конечно здесь я для себя рассматриваю вход на продажу, но цена не дошла до моего сложного ордера, поэтому данное движение идет без меня, вот как раз покупки здесь я тоже планирую для себя рассмотреть, но ждем остальных. Пока золото продолжает падать, а уже несколько торговых сессий подряд, и пока этой остановки нет. Вот вопрос о том, где как раз золото остановится, тогда я буду уже принимать решение по входу в данную позицию. А теперь к индексам. Индексы продолжают корректироваться. Мы не видели каких-то сильных движений именно большой волатильности в феврале, но только в начале да, DAX вырос примерно на 6%. То есть после того той коррекции, которая была как раз в январе, сейчас торгуемся ну, практически последние две недели в таком боковике И с точки зрения часового таймфрейма по Даксу здесь мы видим, что началось коррекционно нисходящее движение с открытия как раз с сегодняшнего дня. Оно сейчас и продолжается. Поэтому здесь я тоже жду для себя завершения данной коррекции. Я, опять же, если придем в область 13200, это область минимальной значения как раз конца января-начала февраля, то оттуда я для себя тоже покупки рассмотрю. Пока здесь контртрендово выходить не буду. А, ну и S&P 500, да, вчера мы увидели перехай как раз в максимальной значении, после праздников, да, в понедельник был выходной в США, но на концу торгового дня S&P 500 стал снижаться и, собственно, сейчас эта динамика тоже прослеживается. С точки зрения часового таймфрейма здесь я для себя рассматриваю уже начало нисходящего коррекционного движения, ну и буду ловить как раз момент его завершения для того, чтобы продолжать индекс S&P 500 покупать. Техническая коррекция здесь вполне уже вероятна и мы можем скорректироваться на 3-5%. Это да, вполне вероятно. А нефть немного затормозилась в своем росте. А, собственно, ну хотя бы вот сейчас уже мы обновили локальный максимумы, То есть, но ну, последние понедельник и вторник стали в таком небольшом боковике 63-62 диапазон. Но сейчас уже обновили максимальное значение, поэтому здесь э, тренд восходящий продолжается. Я для себя, как целевые уровни жду именно отметку 68-70, туда нефть может прийти. Возможно, там я уже подумаю о том, чтобы э, продать акции нефтяной компании, которые есть у меня именно в в инвестиционном портфеле, потому что пока сделок именно с точки зрения трейдинга по нефти я не делал, да, больше делаю акцент на валюты и на, на индексы. А неделя интересная, каждую неделю поступают какие-то а, интересные события, то геймстоп, то Bitcoin, то газ, а, поэтому а, всегда важно понимать, а, как эту ситуацию можно а, использовать, потому что мы никогда не, не можем знать заранее, что на рынке произойдет, а, поэтому подход, риск, правильный подход риск-менеджмента и а, разделение как раз рисков он, по крайней мере, позволит в какой-то момент не потерять, ну и планомерно наращивать также свою а, прибыль. Всем желаю хорошего торгового дня, не забудь поставить лайк. Если вам понравилось это видео, вопросы оставляйте в комментариях. Ну а мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим, как заканчивается текущая торговая неделя и что интересно на рынке произошло. Всем спасибо за внимание и до свидания.